Так, еще раз. Представляюсь. Еврейтор дальше Илья Алексеевич. Подразделение. Седьмой отдельный мотострелковый полк. Город Калининград. Срочник. В срочку отслужил полгода контракта. Четыре месяца только. Полностью подразделение. Где служил? Рота, батальон. Вторая мотострелковая рота. Первый батальон. Потом расформировали нас и сюда заставили ехать, либо посадят Кто по штату? Номер расчета стрелок был, После поставили нас на снайпера, Снайпер. как сюда ехать. Когда заходил на территорию Украины? Мы приехали в Валойке, где базируются все машины, вся техника. Тогда какого числа? Числа 19-го. 19 марта или 19 февраля? Э этого месяца, этого марта, месяца. Да? Так, кто командир части? С нами приехал командир части нашей, подполковник Завадский. Командир, с, командир какой части? С Калининграда. Номер части? Полк. 06414. Это что такое? 7-й отдельный мотострелковый полк. Он приехал вместе с вами? Он приехал вместе с нами. Дальше. 19 числа вы были на Валуйках дальше. Это называется, там третья мотострелковая дивизия. Угу. Потом 10 часов ехали сюда. Колонной. Угу. Ночь переночевали в поле. Я просто не успел с Валуйку уехать. Мать забрать меня хотела. Угу. Вот, при, приехали, переночевали в поле. Потом залегли в ангары. Лежали в ангарах, пока бомбили, невозможно было выйти. Не разрешали выходить просто с ангаров. А тут появилась возможность, сказали, 30 человек, 33 человека группа идет. На изюм. Вот я полежал 3, 3, 3 дня там, их появилась возможность уйти просто оттуда, сдаться. И чтобы никто не знал, я с ними пошел сзади. Они прошли дальше. А я оторвался, между домов остался. И я стою, гражданский идет ко мне. Я оружие поднял вверх, бросил его. Говорю, я не хочу убивать никого. мне никого никогда не убивал, потому что... И он говорит, сейчас украинская армия придет, власти украинской сдайся, и все. Я к тебе к женщине отправлю, она скажет, как... Ну, когда они придут, он отправил меня, дедушку этот, к женщине, я ему все, оружие оставил, броню оставил, все, все гранаты, все, он, он спрятал все это до, до приезда военных. Эта женщина, она покормила, одела, и не мародерил, не убивал, не воровал, не просил, все сами. Хорошо, сколько осталось от твоей роты, человек? Было вот 30 человек ушло, с которыми я шел, от которых я убежал. 10 человек в тот момент, после нас, через 10 минут, должны были уезжать на БМП 2. 10 или 11 человек. Потери много у вас. На тот момент, когда я уходил из, из того, кто из тех, кто приехал, дум-дум, мало ты парням. Ногу оторвало, и руку миной. Этот еще нигде никто не выходил. Танк, танки, техника. Танк разорвало. Так, мы ну, и пусть и детей убивали. Вы детей убивали? Нет, не, не, не я. Я видел, мне показывали, как детей артиллерии, девушки, молодые бабушки. Я же не знал того, всего, кого они убивают. Они все наоборот говорили. Они говорили, Украина всех убивает. А оказывается, все, этот Путин хуйло, это а он все заставляет руками детей, которым по 20 лет в армии служат, их руками он убивает. И офицеров, которым до жопы кого убивать? Детей или не детей? Бабушек, дедушек? Я... Очень рад, что меня хоть забрали украинцы. Они не убили меня. Свои убили бы. Потому что это все. Я клянусь, я никого не убил. Я могу полиграф пройти. Никого не убивал. Я сдался, чтобы никого не убивать. Я боюсь убить человека. Я не был даже доучен этом. У меня все. А билет, паспорт, телефон все сдал. Никогда не было никаких убийств. Я нигде не сидел. У не было. Хорошо.